Добро пожаловать в гости к нам, дорогие друзья! Мы салютуем любимым козерогам-именинникам. С днем рождения вас, дорогие козероги, в день вашего персонального праздника! Солнце уже играет в вашем знаке вместе с вашим покровителем Сатурном Шани, как его нежно называют Индией. Шани говорит. Широкая ганга берет начало из маленькой капли. Семечка огромного баньяна, меньше даже семени горчицы. Но и они достигают великих размеров. Нет какого-то простого пути к успеху. Успех обязательно приходит. Но шанай, шанай. Спешите не торопясь, дорогие козероги. Вам свойственна ответственность и взвешенность. Это то, что необходимо каждому человеку для успеха. Вы обладаете огромной силой и выдержкой. Вы честны, трудолюбивы. Вы умелые, скрупулезные творцы своей жизни. Не передоверяйте в наступающем году реализацию своих задумок и проектов. Успех зависит от вас самих. Лучше вас с вашими делами никто не справится. Дерзайте, наслаждаясь жизнью. Именно наслаждайтесь. Примите себя уже идущими по радостному пути успеха, комфорта, процветания, отличного здоровья. Так и будет у вас весь наступающий год». Наше поздравление, хотя и связано определенным образом с астрологией, не есть прогноз ни для кого. Это лишь небольшие заметки, и размышления, как лучше выстроить планы и приоритеты с учетом неимоверного изобилия прогнозов, особенно для вас, дорогие козероги. В жизни постоянно происходят обновления, хотя в разные периоды динамика их различна. Безусловно, астрология помогает правильно выбрать вектор движения. Жизнь это движение, действие, которое зависит от наших мыслей и трансмируемых ими чувств. А чувство это энергия Венеры, которая вас очень любит, дорогие Козероги. Обязательно позволяйте ей быть с вами. Чувствуйте моменты, чтобы красиво побаловать себя. Не стесняйтесь! Через материальные энергии Венеры будут значительно легче проходить процессы внутреннего преображения. Ваши порой чрезмерно серьезные отношения к жизни затрудняют ее многогранные стороны, а Венера будет как бы вашим щитом и одновременно радостью в процессе самораскрытия. В этой цепочке событий Нового года ваша скрипка может сыграть красивую мелодию жизни именно для вас самих, дорогие козероги. Вы знаете, что старт любой игры чрезвычайно важен. Спешите не торопясь. А еще лучше, войдите в поток со своей четко продуманной игрой. Поверьте в себя, свою своей интуиции, и держите праведный курс весь год, корректируя при необходимости динамику, добавляя к ней свой особый шарм. Внимание! напоминая во благо всем, не только козерогам. Есть важные периоды в течение года, когда следует быть внимательным и благоразумным. Первое – это периоды затмений. Второе – когда планеты меняет свое направление движения, то есть становятся ретроградными. Здесь следует обратить внимание в первую очередь на быстрые планеты. Меркурий – планету коммуникации, на Марс – энергии которого реализуются проекты в мире материи, и Венеры – малые фортуны, но значимые. Поэтому такое время хорошо использовать для выполнения текущих дел и внутреннего анализа. 2023 год пройдет под влиянием Марса так что отсидеться не получится. Но все же активность будет и позитивной, наряду со многими сложными проблемами, стоящими перед людьми во многих странах. У каждого что-то свое, требующее терпения, выдержки и умения найти верный выход. Жить во времена кардинальных перемен очень нелегко, однако Земля – есть школа жизни – так или иначе, это тоже пройдем. Будьте оптимистичны. Направляйте свое мышление в позитивное русло. Помогает. Любое противостояние требует разрешения, а значит, времени для осознания и выбора. Приближается полнолуние. 6 января. Лунный цикл, очевидно, дает нам ключ к познанию своей личности. Это интересно для каждого. В нашей ДНК заложены наши таланты, и время уже приходит к активации всего завораживающего внутри нас. Но остается лишь делать шаги к себе. Такой процесс также интересен. Посредством изучения солнечных и лунных циклов, приходящих к нам с различными обстоятельствами во внешней жизни, раскрывается глубинное понимание внутренних жизненных процессов. Это позволяет нам открывать новые возможности. Лунный месяц – это цикл трансформации. Быстро передвигающаяся Луна – изменяет не только свое местоположение, но и форму, в отличие от Солнца. И в женщине более чувствительной, нежели мужчина. При изменении лунных фаз меняется внутреннее состояние. Женщина чувствует, что нечто происходит с ней по мере движения Луны. В какой-то момент она вся вот здесь, а в другой момент она уже далеко, пребывает в неком особенном загадочном мире, как Луна, но нам сложно выявить смысл происходящего, пока не осознаем, что лунный цикл измеряет не изменения в самой Луне, а изменения в солнечно-лунной взаимосвязи. Фазы Луны нам ничего не говорят о Луне а касается только состояния взаимной связи между Солнцем и Луной, Луна только отражается в своем видимом облике этой связи. Мужскую структуру это явление не особо трогает, он может лишь вдохновиться или наоборот немного стать подавленным, а вот на женщину влияют взаимные связи мужского и женского начала. Солнце и Луны, мужчина и женщина живут каждый в своей особенной сфере бытия. Несмотря на то, что эти сферы связаны между собой социальными и другими факторами, чаще всего они остаются раздельными. Мы видим это в разных ощущениях, восприятии, различной психики и соответственно различном поведении а нередко это проявляется как явная борьба характеров. Кто-то из известных астрологов не записал автора, прокомментировал такое взаимодействие, как войну полов на бессознательном уровне, хотя порой она переходит и на сознательный план. Цитата. «Такая война – это негативное выражение взаимосвязанности». Это активность духа, повернутая в деструктивную сторону. Дух действует творчески только там, где связанности придается основное значение как динамическому фактору, имеющему свой собственный ритм. Поскольку духовная эволюция в человеке поляризована для осознания себя, то означает, что жить духовно – это жить во взаимосвязи. Конец цитаты. Всякий раз, когда мы теряем баланс энергии инь и ян, нам становится плохо. Потому так важно жить осознанно, лавируя между полярными энергиями. Заметьте, если вы встречаете новолуние и первую лунную фазу в позитивном состоянии, то такое состояние растет, по мере движения Луны. А полнолуние принесет вам значительно больше гармоничной силы. У вас легче идет единение мужского и женского начала, солнечных и лунных энергий. Понаблюдайте. Если вы стартуете не столь успешно, то к полнолунию могут накопиться противоположные силы, с которыми будет сложнее справиться но по своей сути это и есть иллюзия разделенности, в которой противопоставляется разум Луна Духу Солнцу, эго Духовной Самости. Пропитанный искажением разум вносит недружелюбие, внутренний разлаг, и потому может возникнуть конфликт. При позитивном старте лунного цикла Полнолуние приносит личности новое видение, откровение, чувство завершения и новые устремления, причем в объеме, порой приносящем полное удовлетворение. Происходит объединение солнечных и лунных ритмов, открывается внутри то, что ранее было непонятным. Так нередко бывает в полнолунии. Тайны открываются. Поэтому, дорогие Козероги, будьте позитивны. У вас достаточно собранности, и вы способны на структурированное мышление. Звезды будут благоволить вам своим расположением. Одна поддержка будет сменять другую. Венера вас будет радовать. Но сильно не западайте, может быть все очень временно. В то же время не ускоряйте деятельность до третьей декады января. Планируйте, размышляйте, готовьте базу для будущих активных периодов с учетом внешних обстоятельств. Дорогие козероги, помните о своей семье и близких людях. Отдавайте им предпочтение в своем выборе. Вы отличаетесь терпением и мудростью. Помните об этом. После 12 января Марс выйдет из ретрофазы, а с 18 января Меркурий пойдет в прямом направлении. Контакты активизируются. Как понемногу включаетесь в те социальные проекты, которые успели подготовить. Быть внимательным и ответственным перед своей жизнью всегда полезно, особенно в это непростое время перемен. Солнце – это волевое начало, дух человека, огненная сила, направленная на обновление, устремление и знание. Сверкайте, как солнце, не стесняйтесь, зажигайте свою внутреннюю звезду и поддерживайте ее яркий свет в течение всего года. При вашем разумном подходе ко всему, что вы делаете, дорогие козероги, фортуна будет с вами. Удачи! гармонии любви дорогие козероги в этом году осознанно либо неосознанно Сатурн может говорить вашими устами и нести его статусы свои статусы людям это уже благословение самого Сатурна шани как его называют идзин приятного путешествия вам дорогие козероги